Всем привет, дорогие друзья, и подписчики моего канала, с вами я Интересный, и, и сегодня мы играем на сервере Кристаллик такой мини-режим под названием Custom Steve House Вообще, чаус, но у нас акцент хаус. Сегодня мы попытаемся как-нибудь выиграть, не знаю, получится у нас, либо нет, но мы все же должны будем как-то попытаться. Мы везунчики, ну давайте. Ребят, а с вас... Давайте лайк под видео, и давайте попробуем до нового вот это брать 800 подписчиков на моем основном канале. Там осталось совсем чуть-чуть, там осталось где-то 2-30 с чем-то подписчиков, но все же, давайте попробуем. Ладно, у нас следующая волна с маленькими зомби, ну, я какой-то взял меч хотя бы себе, ну, они убиваются, но по плану в Майнкрафте бы в основном они бы с, даже с первого удара бы не убились, они бы лео-десять, я бы ждал, когда они убили. У кого-то может... Ну что это за капец какой-то... Почему у него уже алмазный меч, а мы в каком-то в тюрьме, так, так, скажем. О, прям только вспомнил, только вспомнил. Давайте вот это на первое место кладем и все. У нас идеальный меч. Давайте вот даже начнем прокачаем. А что нам так? Да они так не исправили этот баг. С этим непонятно. У меня сейчас миллион зачаров на один... одном мече. Все же, ребят. Огромное спасибо все, кто смотрит вообще мой канал. Я надеюсь, что, я думаю, вот на этой неделе, когда вы смотрите это видео, уже я надеюсь, что всем понравится, потому что я сейчас начну выпускать больше видео. Может даже не в неделю по несколько видео. Мы даже за декабрь я хочу побить, попробовать. Может быть, если наберем 800, то может быть и дойдем до тысячи. Буду снимать для вас интересный контент, контент с подписчиками. А, ну. Конечно, да. Конечно, из-за чего это я так сейчас говорю? Из-за того, что меня, конечно, огорчил один факт, что на моем прошлом видео, не знаю, прошлое, не прошлое это видео уже, но на одном из видео про снапшот 20 v 49 а у меня набралось только 30 просмотров за 6 дней, то есть 5 просмотров типа в день, можно сказать, это не очень чики-пуки, но все же. Давайте попробуем. Сейчас поставим на кого-нибудь ставку здесь. Ага. И тут ага. Ну, этот выиграет, так как я даже ставлю на него 200. Ну вот, из-за того, что давайте попробуем на снапшоте том же добить хотя бы 100 просмотров, хотя бы так, ну если, конечно, ничего не будет, то, наверное, я сниму еще один снапшот. Если все нормально, то буду только снимать все снапшоты. Если нет, то буду снимать только прям супер интересные снапшоты. И либо все остальные снапшоты буду выпускать только вот на своем втором канале под названием Комната стримера. Так, собачки, собачки, собачки. Давайте попробуем быстренько их убить. Все же, да. И да, можете переходить на мой второй канал под названием Комната стримера. Потому что на нем. В ближайшее время я начинаю уже стримить мини-игры потихонечку, да, на основном канале будут больше именно стримиться, наверное. Мой сервер. Да, сервер мой Дирм, который никогда не победим. Да, давайте также там поднимаем актив. Все, кто хочет добавляться, пишите мне. Пятая волна огненная западня. Вот, та, вот этих огненных я вообще ненавижу, потому что они меня очень сильно бесит своими тыкалками, вот этими кидающими шарами. Да, почему я его не убил? Почему я его не убил? Вот. Мне вот этого теперь убить. Опа, она убил. Фу. Yes, yes, yes. Так, окей. Значит, мы потихонечку пытаемся выиграть тех. Прокачиваем свой, все таки новый меч. Ну, свой старый, но новый меч. Да как же мне этот баг э, с долгим прокачиваем? Непонятно, куда их тыкнуть? Они бы, вот эти штуки, бы, лучше бы убрали. Потому что непонятно, куда тыкать. То ты тыкнешь так, то ты тыкнешь так. И ничего не понятно. Так, давайте поставим на кого-нибудь ставочку, посмотрим, кто это такой. Так, тут окей. Что это такое? Что это? Что это? А, это я думал... Так, ну тут ничего. М -м, тут по луку, а там лук есть? Нет, тут лука нету. Так, и кто-то из них играл уже? Нет. Ну ладно, давайте вот на него... А, нет. Давайте на нее 50 поставим. Но у меня есть шанс, что другая, э, другой челик, вот этот Г... Вот этот ГГГПГ, вот выиграет ее очень изично. А, где мои пауки? Это вот они, вот они, вот они, мои паучки. Давайте, мои родные, я вас... Та вот так делаю с вами, ваши, мои родные паучки. Так, ладно, смотрим этот этот смог его сбить. Но это два там удара, удара по плану было бы. Потому что хоть он, как сказал, очень хорошо делал с луком. Но все же он бы смог выиграть. Так, я еще не могу никак прокачать свой мега меч. Э но все же я беру, наверное, себе. По ножи. По ноже да, возьмем по ноже. Ну, и опять не я дерусь, поэтому Тогда делаем ставочку на кого-нибудь. Так, здесь смотрим, окей. Окей, здесь никто из них опять так же не бился, но. А тут лук есть, нет, тут лука нету, а тут есть, блин, я не знаю, ну давайте попробуем на лук поставить 100 рублей, 100 монеточек, но все таки мне кажется, маловероятно так же, седьмая, только седьмая волна, я думал, уже волна 25, я а -а -а. Э, уже... уже, я что-то даже не устал, я думал, я устану, а, слишком изично, а, я первый, е, е е я первый, так, давайте, давайте смотрим. кто папочка, кто папочка, кто, Попадает в нужное место, куда надо. Да? Вот э, мне кажется, в прошлый раз у нас была самая э, проиг... проигрышная игра. Ну, а теперь мы, наверное, выиграем все-таки. Давайте попробуем. Но мне кажется, все равно, я вам честно скажу, я до финала никогда не дойду, потому что что... Потому что правильно, потому что у меня нету таких э, способностей, чтобы дойти за 3 секунды до финала, я трачу свои деньги. И ставим какую-нибудь ставочку на 200 рублей. Так, э, победа была, победа была. О, ну тут... Э, так, ну тут э, я бы подумал даже. Дополнительный урон, дополнительного урона нету. Ну давайте, наверное, на него поставим. Но ну, мне кажется, тот э, его луком прям сильно сделает. Ну поэтому я даже не знаю, честно, вот меня вот эти с луком вообще очень сильно бесит. Ну и у нас новая волна восьмая, печерные паучки, печерные паучки идите ко мне быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Так, так, так. Опять первый. Что-то я сегодня разыгрался походу на стриме. Уже записываю, это где-то примерно после стрима где-то. Да, на своем втором канале. Э! Без оскорблений, пожалуйста. А я на постав... Да, согласен. А, оскорбляй его! Оскорбляй! Можно, можно, можно. А вот здесь он реально с этим луком. Я бы подбежал бы каким-то способом. Давай подбегай быстрей. Давай, дракон, давай быстрее, подбеги к нему. Все-таки мой проиграл, его смогли застрелить. Я, наверное, возьму все-таки зелье силы в этот раз. Ну и поставлю новую ставочку на кого-нибудь из этих. Так этот, так, этот вообще не играл еще, но у него такая броня, поэтому поставим 200 сюда. Ну, не знаю, как пойдет, но мне кажется, так как пока что все через ОП у нас, мы пока что, да, вот, вот там, это, вот, если что, вот тут написано, как я хотел когда-то назвать человечка, да. А, у меня не хватает, у меня еще тысячи даже не хватает, чтобы купить себе новый, ну, прокачать себе сильнее меч. Ладно, ладно, ладно, значит, мы берем, убиваем всех зомбичков, опять первый, ну, как я первым? -то? Всегда я был там еле-еле последним, если был бы, но тут я всегда терпел. Давай, мой, мой, пожалуйста, давай, давай, давай, давай, давай, давай, yes плюс 260. Кто? Молодец, я молодец. Братки, если вы хотите, да, я пока вспомнил. Хотите ли вы, чтобы я выпускал киньте видео по моему э, приватному серверу, то есть по серверу DIRM, Разговорный, даже могу, могу обходы, могу что-то просто вырезать, что-то со стримов интересно. Хотя одно видео уже будет с вырезки со стрима, сокращенное будет. Можете даже посмотреть, оно выйдет где-то через несколько дней после этого видео. Или может даже раньше, может, уже вышло, честно не скажу. Значит, я делаю новую ставку. Это один поражение, один поражение, понятно, значит, у нас тут не будет непонятно. Так, окей. Тут, Но ну, вот это, мне кажется, больше выиграет Что 100 поставим на него, попробуем Конечно, я же не скажу точно, что Но, мне кажется, есть вариант, что Тот сможет выиграть Новая десятая волна, скелеты, лучники Ну, они не такие прям сильные их Самое главное в можно растащить Вот так быстренько -р -р -р. О, я книжечку, книга регенерация Плюс 0,5 эргена Я получаю, ну, я выиграю Сколько? Опа. Опа. Куш. А, я дерусь. Ну, это все, меня наказывают. Так, а что у меня есть? Я даже не помню, что у меня по броне есть. Так, давайте, я думаю, наверное, я думал лук. А, лук у меня есть. Давайте вот это возьму. И все-таки, наверное, сейчас тебе вкачаю еще меч. Да. Все-таки я столько сорвал за одну секунду. Хотя даже не думал, что сорву. Я даже не посмотрел, что у моего снопа... С кем я дерусь. Давайте быстренько, если успеем посмотреть. Так, вначале. Так, так, так, так. Я его выиграю. Я его выиграю. У меня плюсом зелька силы. Идеально. Сейчас мы его тебя, мой челик родной, убьем быстрее. А! Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Пууу! Победа! Дра! Это было изи. Вот не знаю, почему я начинаю прям писать а -а -а, почему? Вот я тебя изи победил, но мне сравно честно, я себе в. Это не показатель, что ты победил меня. Правильно, правильно, ребят. Если вы со мной согласны, ну, конечно, некоторые будут не согласны, поэтому давайте поставьте лайк, да? Самое главное на видео за мою победу. Самое главное поставить лайк. Очень мало я потратил все деньги. Я тысячи потратил на. из-за этого м -м, чертового нагрудника. Так, и давайте посмотрим, что у нас по новой ставке. По новой ставочке у нас очень все хорошо. Угу. Я, наверное, ставлю на этого 200, потому что есть вариант, что он, этот молодой человек, сможет выиграть, так как у него есть лук, у него супер-хорошая броня, и всадника копа... Э -э Vere. Ну, вы поняли. А, это эти? Я думал, это как-то по-другому называется. Так, ну, это один раз удар. Я даже готов луком хочу его. Убил. Убил. Убил. Так, я все равно... А я опять... Я второй в этот раз. Ох, дракон барак, баракует. Ты хоть напал. Че? А он что, даже не нападал? А, я 200 сорвал. Надо было вот прям побольше ставить на него, так как... Знал же, знал же, что... Он спокойно проиграет, ай-яй-яй. Надо было всегда знать, когда точно люди начинают проигрывать. Значит, мы берем себе по ноже, потому что что? Дресс-код, вообще-то нам нужен дресс-код, держать мы должны. И у меня 1800 этих. Я могу, я могу прокачать себе меч, и давайте посмотрим, кто же дерется. Так, смотрим, победа 3, Два пража, ну, здесь даже, если этот ничего себе не брал... Не, он проиграет. А здесь даже ставлю 200. Ну, не 200, я не смог 200 поставить. Но все же, давайте я даже еще себе больше поставлю. А, я не успею. Я думал на него будет... А, я с... этот все проиграет, оказывается. И сорвет полностью весь куш. Я вот это я буду смеяться. Полностью. Ой, блин, блин, блин, блин, у меня сейчас сольют. Я не очень хочу. О, там какая-то книжечка. Я вижу. Так, поднимаем. Книга регенерации. Я первый опять завершил волну. И смотрим, я выиграл... 189 рублей, но я мог больше, мог больше, но все же да. Хорошая, хорошая игра мне прям нравится, как она идет, очень прям к сердцу эта игра. Но все же у меня 300 монет, мне хочу что-то взять. Э, Кто-то матерится в чате, мы записали, на тебя пойдет жалобы, ладно, я не буду никого подавать никакие жалобы, я же не крыса, а то скажут потом, ля ты крыса, ля ты крыса, а я так не хочу, когда на меня говорят, что ля ты крыса. Следующее у нас дуэль, э, вот как раз тот, кто меня, так, тут по, у меня, так, смотрим, здесь есть звезды, и тут есть, ну тут броня получше, да, но ну, здесь брони даже нет, ну, ладно, давайте попробуем сюда 100 поставить, все-таки может быть получится, может быть и не получится, но давайте так, если, давайте просто договоримся с вами, что если э, я получаю... Если мой челик выигрывает, то вы про, Мы до Нового года набираем 100% мне 800 подписчиков. Если, если это не будет, то я, вам, я на вас буду обижен. А, почему меня так сильно стреляют? Мне надо из бы силы выпить, мне кажется. Да. Быстрее... А, минус 100. Ну ладно, на Новый год значит мы не берем. Так, так, так, так, так, так, так, блин, блин, блин, блин, блин, все-таки убил. Все-таки я парафукал одну свою жизнь. Так, я не успеваю. Я беру, наверное, себе какие-нибудь... А у меня штаны есть? Ладно, исцеление беру себе. и беру какую-нибудь это. Плюс два сердца. Нормально. Нормальненько. Мне теперь кепочку бы найти. Кепочку. Надо самое главное найти кепочку. Так. Я хочу... Я бы прокачал свой меч. А почему я не прокачался? Я же в прошлый раз нажал, что... Чтобы он прокачался. У меня, наверное, денег не хватило, И поэтому он не прокачался. Сколько слов я прокачался за 2 секунды сказал. Но ну, волки, сначала э, в силу... А, блин, а у меня почему-то сила не выпилась? Ну, ладно. Ладно, самое главное, чтобы я их сейчас быстренько... А, нет, нет, нет, нет, нет, нет, не. Какие-то они сильные... А. Окей, окей. Окей, волки. Значит, если вы вот так на меня... Иначе я буду силь так же. Но я не завершил... Ну, вот, блин, вот этот челик... Э, вот этот дракон блэк. Какой-то прям странный челик. Ладно, давайте попробуем. Что, тут у нас посмотрим? Четыре победы, две победы. Этот, наверное, больше победит. Так, окей, я а помечу. Тут э, заморозки, срота 4. А тут что у нас? Ага, дня? Тут Лука дрочер. Тут лук хороший. Угу. Ну, все-таки, наверное, на этого поставлю. Может быть... Нет, давай 200 поставим. Все-таки, что нам на него? Чем мы будем? Мы люди... Мы люди простые. Блин, не успел. Ферма! Очень... Ой, вот это очень плохо, что ферма... Э! Да почему оно не пьется? Ну, я... Мне не хватает времени, чтобы чтоб оно выпилось. Я не могу просто понять... Э, да господи, что за животные? Курица! Иди отсюда! Ну, я, я сейчас салют, у меня одна жизнь по плану. А, да. У меня одна жизнь. Ребят, я, конечно, проиграл, но проиграл я с достоинством я надеюсь э, может быть когда нибудь я уже научусь выиграть прям в эту игру она очень плохая но хар она очень хорошая эта игра но мне мешает одно то что я не умею пвп ребята если вы хотите такое я бы запустил такой, может быть шоу уже в новом точном году э, вы бы ну не вы бы я бы при вас бы начинал бы учиться ПВП и так далее. Это все было бы в онлайн, ну, в шоу, да, как В раз в неделю бы также выходило в любой день, например, шоу, ПВП, Шер, или какой-нибудь, как вы могли бы назвать его. Сами можете предлагать идеи для этого шоу. Можете название даже для него уже предположить, чтобы я не сидел долго, не придумывал. Ну, а вам спасибо всем, кто посмотрел это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока. Я надеюсь, мы сможем добить до Нового года 800 подписчиков.